Всем привет! Пока я был в Грузии, один из слушателей, прекрасный Александр Замачков, мне написал письмо о том, что у нас в сертификации LP произошли небольшие изменения. И только сейчас, месяц спустя, я смог до этого добраться. Хорошая новость в том, что я вам, в принципе, когда давал этот курс, я старался освещать современные, такие актуальные вопросы, поэтому мы практически все э, закрыли. Тем не менее, осталось пару моментов, которые мы все-таки не рассмотрели. Давайте я вам этого презентации сначала покажу, а потом на практике. Итак, подчеркиваю, мы говорим о сертификации LP Ступень 1, экзамен 101. Значит, 10 февраля 2015 года произошли изменения. Они эти изменения анонсировали еще в декабре, но с февраля уже эти изменения вступили в силу. Новая версия экзамена называется 4.0. Я вам сделал слайдик, на всякий случай, если вы вдруг решите сдавать этот экзамен, хотя вот у нас тоже слушатель Ян недавно обратил внимание, что стоит это совершенно скотских денег, и если вам нет какой-то прямой выгоды от этого, если вам при сдаче экзамена ЛПИ на работе существенно не повышают зарплату, я бы не стал заморачиваться на вашем месте. Мы, в принципе, этот курс ведем как знакомство с Linux просто на базе этого LPI. Ну, если хотите, поставьте, конечно, себе задачу сдачи этого экзамена. Итак, старая версия 3.5 называлась 117.101 номер экзамена. По-новому она теперь называется 101.350 и будет нам доступна до 30 августа 2015. Новая версия, актуальная версия 4.0, теперь называется 101.400 и доступна до сдачи с 10 февраля 2015 года. Нужно сказать то, что вообще сдача этих экзаменов всегда стоила где-то в районе 300-350 долларов. Я сейчас быстренько пробежался по сайтам всяких вендоров, которые предоставляют это обучение. Заметил то, что в специалисте они почему-то сейчас не дают сдавать этот экзамен. Причем они даже не, как бы, не заметили то, что уже изменились номера экзаменов. Зашел в Airstyle, зашел там в разные в общем, остальные тестировочные центры, которые я знаю. Обнаружил то, что вовремя сориентировался только мой любимый софтлайн. Я его так особенно не рекламирую, но я в нем сдавал все свои сертификации, микрософтские, линуксовые, и в нем на сегодня сдача этого экзамена стоит каких-то скотских денег 17,5 тысяч. Ну вот просто так имейте в виду. Значит, собственно, сами изменения. Из 101 и 1 выкинули халдемон. Мы, в принципе, его там и не проходили, потому что он в актуальный в бунт уже не рассматривается, мы просто о нем так слегка поговорили. Из 103 и 1 выкинули команду exec. Эта команда нам позволяла игнорировать настройки оболочки и запускать, собственно, команды без этих дополнительных настроек. Вообще, exec команда полезная, она будет встречаться просто дальше в LPI, а из первого экзамена они просто ее выкидывают. Нам же легче. Что они добавили? 101.2 они добавили инициализацию в стиле Upstart и в инициализации в стиле SystemD добавили информацию о бут-таргетах. Этого всего не было, но мы с вами это все рассмотрели, потому что это было важно и актуально. и 101.3 они добавили команду SystemControl, которая управляет как раз таки инициализацией по SystemD, и команду Wall, которая выводит сообщение всем пользователям. Мы это рассмотрели. 102.1 мы поверхностно рассмотрели бут. Поэтому сейчас я немножечко поподробнее пробегусь по этому каталогу. И 102.2 они попросили рассмотреть команду grab my config Мы ее с вами упустили, это мой косяк. 103.2 103.2.less, этот у нас такой текстовый, даже не редактор, это команда, которая позволяет работать с текстовым потоком. Она позволяет не загружать файл целиком в себя, а просто порционно его просматривать. Она в принципе всегда и была, в этом LPE, они просто добавили ее поподробнее. 103.3. Команда XZ. Мы тоже с вами проходили. Это команда, которая позволяет нам архивировать данные. Причем она позволяет архивировать один файл. Поэтому используется совместно с старым. Просто алгоритм сжатия. 103.5. Это команда процесс grep. Это команда, которая позволяет... Рассматривать активные процессы и сортировать их по каким-то параметрам. И команда processkill, PayKill, которая может найти процессы и послать сигнал процессу по имени и по другим атрибутам. Вообще, этого pakilla огромное количество функций. Очень удобно его использовать при подключении к системе по СССР, но это я вам все уже говорил. 104.1. Что они добавили? Добавили поддержку и разговоры о BetterFS и RazerFS. Но они там всегда и были, только сейчас о них просто так поверхностно нужно было бы говорить. И добавили g диск и G-Part, потому что мы с вами изначально по LPI должны были разбирать только f диск который у нас работает с дисками, разбитыми по MBR. Сейчас у нас практически все диски мы разбиваем по GPT, и для этого у нас есть g диск и команда G-Part. Partition Editor. Мы это все с вами тоже рассмотрели. Таким образом, у нас с вами есть только два момента, которые нужно рассмотреть. Это Boot и grab my config. Значит, папка Boot. Мы с вами говорили о том, что у нас есть корневая файловая система. Я сейчас открою Ubuntu, покажу вам еще раз на всякий случай. И в этой корневой файловой системе могут быть смонтированы какие-то дополнительные разделы. И чаще всего Boot, загрузочный раздел, представляет собой отдельный раздел на жестком диске, который монтируется в эту корневую файловую систему. Сейчас у нас все диски, в принципе, Здоровые, но и компьютеры современные, и поэтому чаще всего BOOT лежит просто на том же самом разделе ничего никуда не монтируется. В нем есть несколько файлов. Ну, давайте я вам так быстренько их покажу. Ну хотя вот, вот, сейчас их видите, Ubuntu, когда открою, расскажу про каждый поподробнее. И сразу же, чтобы закончить с презентацией, конфиг. Мы говорили о том, что у нас появился новый Grab, Grab второй версии, который представляет собой совершенно другой Grab, загрузчик. И этот э, загрузчик, он управляется совершенно по-другому, там другие команды, другие настройки и так далее. Э, и мы, в принципе, все это рассмотрели, но не рассмотрели команду grab config которая позволяет нам убрать какие-то косяки, если мы что-то не подтачиваем. Команда grab config создает просто типовую конфигурацию загрузчика, не загрузчик. Если мы поменяли какие-то настройки, что-то не загружается, команда grab config нам поможет все исправить. Запускаем, давайте угодно. Давайте, чтобы просто освежить вашу память. У нас есть корневая файловая система. В этой корневой файловой системе куча есть папок. И нужно нам теперь еще рассмотреть поподробнее бут. Мы о том, для чего предназначены каждая из этих папок, уже говорим. Ссылку на занятия я вам на всякий случай сейчас брошу. Так вот, есть здесь корневая папка бут. Мы можем в нее перейти. И в этой папке у нас есть вот эти вот файлы. Давайте про каждый из них поговорим. Во-первых, сразу заметим, то, что видите, здесь есть с... Одинаковые практически файлы с различными версиями ядра. Значит, у нас здесь обычно указана актуальная версия ядра и предыдущая версия ядра. Если мы будем часто обновлять версию ядра, обновлять версию Linux, у нас здесь может накопиться на самом деле достаточно много вот этих вот файлов, потому что они сами чаще всего не подчищаются. И периодически нужно здесь это все удалять. Можно удалять вручную, есть для этого специальные команды, но это не тема этого LPI. Просто знайте то, что здесь это может все копиться. И если раньше мы это. Этот раздел, ну если папку будет, мы хранили на отдельном разделе, мегабайт в 100, то этот раздел мог переполняться, и периодически приходилось его чистить. Сейчас это все лежит у нас, скорее всего, на одном общем нашем разделе, особенно заборачиваться по этому поводу меня. Так вот... Первые файлы – AB и версия ядра. AB – это Application Binary Interface. Тут есть отдельные функции библиотеки, которые могут быть использованы ядром. Такие как управление памятью, интерфейсы устройств и так далее. Через эту штуку с ядром общаются приложения. То есть приложением, когда нужно обратиться к какому-то железу или какой-то функции, они обращаются к ядру именно через этот Application Binary Interface. Он сам автоматически генерируется, сам автоматически настраивается. Бывает, что-то нужно в нем поправлять. Но обычно э, этого делать не нужно. Просто знаете, для чего эти файлы. Мы сборку ядра будем рассматривать, мне кажется, еще через пару только сертификаций. Дальше. Файлы конфиг версия ядра. Конфиг версии ядра – это текстовый файл конфигурационных параметров, э, из которых, ну, по которому видно, как у нас собрано ядро. Он обычно используется как отправная точка для последующих изменений в конфигурации, но мы можем даже на него поглядеть. Давайте попробуем, указываем версию, допустим, вот это вот, неважно. И вы видите, здесь куча-куча различных параметров, которые принимают значение yes, m и бывает еще и n. Это просто y, это yes, n, это no, m, это module available. То есть он показывает, какие модули и настройки ядра в каком состоянии. Включен, выключен или доступен. Следующие файлы. Что там у нас было? А, ну граб. Граб у нас это, вы знаете, давайте просто его поглядим. Это у нас загрузчик папка загрузчика и все что относится к загрузчику нашей файловой системы граб по нему у нас тоже было отдельное занятие поэтому мы сейчас в него не залезать дальше идем и нет RAM диск вот этот вот файлик. InitramDisk – это образ стартовой корневой файловой системы. Мы об этом тоже говорили. Это файловая система, которая монтируется во время загрузки, она создается в оперативке. После того, как она создается в оперативке, происходят какие-то инициализационные различные действия, после чего у нас уже монтируются настоящие файловые системы, а Initram диск размонтируется и освобождает нам оперативку. Дальше у нас есть с вами несколько мем-тестов. Мем-тесты – это программа, которая позволяет нам тестировать оперативную память. И тут различные ее образы. Она тоже к загрузчику особого отношения не имеет. Просто это добавленная программа, которая позволяет нам запуститься до операционной системы и протестировать оперативку. Следующий важный файл – это system.map. System.map это файл таблицы символов ядра. По сути, это карта аппаратных адресов для системы. Мы тоже можем его посмотреть. Он, правда, длинный, и нам ничего не скажет. Тогда он с большой буквы пишется. А, ну давайте посмотрим от суперпользователя. Растерниша нам данайт. <coughs> вот такой вот карта аппаратных адресов. Вот такая она мутная, ничего нам в ней не понятно. Давайте я Ctrl-C ее останавливаю. А она уже и так сама добежала. И последняя ТвМ-Линус, о нем мы... Тоже говорили, это как раз и есть наше ядро, это загрузочный файл образа системы, сжатое ядро Linux. Вот здесь вот он находится. То есть то, что нас попросили рассмотреть, мы сейчас с вами в рамках Alplay рассмотрели, заглянули в папочку boot и разобрались, что в ней находится. Давайте второй момент, который нам нужно сделать, это grab.make.config. Давайте я перейду в свою домашнюю папку, чтобы здесь не болтаться. Значит, опять же, это просто дополнение к занятию, которое было по загрузчику. Я поэтому сейчас на него так сильно о нем рассказывать не буду. Мы с вами все там рассмотрели, кроме вот этой вот команды grab-make-config. Команда grab-make-config Позволяет нам создать, как я и говорил, типовой файл загрузчика, то есть типовой файл конфигурации, который позволяет нам загрузить нашу систему э, с типовым меню. Он не только создает нам э, текстовый вот этот файл конфигурации загрузчика, но еще и проверяет существующие конфигурации на наличие ошибок. К нему есть несколько претензий, потому что тот скрипт, который он генерирует, обычно пригоден для загрузки в типовых случаях, но слишком громоздок, потому что он учитывает огромное количество каких-то вариаций, и он не пригоден для изучения, ограничен в возможностях, и э, на него ругаются из-за того, что он создает ложное впечатление о сложном конфиге Grab2. Я вам в описании к этому видео на YouTube дам ссылку, где подробно расписано про эту команду все. Потому что YouTube видео мне встраивать не дает ссылки. Могу только в комментариях. Так вот, grab my config, как им пользоваться? Minus o, output, создай такой вот файл. И обычно мы указываем grab. Grab config. И тогда он нам создает, ну перезаписывает текущий наш grab новым грабом. Мы сейчас можем не трогать текущий grab. Я знаю, что и так все будет в порядке. Но давайте я просто в свою домашнюю папку этот конфигурационный файл создам. Uh, да, конечно, опять же, суперпользователь Это очень серьезное действие Изменение загрузчика. Что он делает, значит, у нас Он проверяет uh, настроечки uh, Меняет настроечки, если они какие-то есть Видите, тут uh, поменялось значение какое-то Потому что значение Uh, grab hidden timeout больше не поддерживается, то есть он у нас такой интересный и умный. Посмотрел, какие у нас есть образы в папке boot, он нашел наши версии ядер Linux, он нашел наши RAM диски, он нашел наши MM-тесты и создал файл конфигурации загрузчика, который позволяет нам потом во время загрузки выбрать какой-нибудь из этих образов для ставки. Мы можем посмотреть этот файл, он создался в моей домашней папке, потому что я ему здесь указал, видите, не полный путь, а просто имя файла, и поэтому он создался в том месте, где мы сейчас находимся, моя домашняя папка, tilda. Мы его смотрим, и вот он действительно избыточную вот такую конфигурацию, мутную, занудную создал. Хотя здесь достаточно, ну, я не знаю, десятой части вот этого текста, чтобы загрузчик заработал. Итак, с 10 февраля у нас произошли изменения в сертификации LPIC. Стоит она бешеных денег, но вдруг вы решитесь. И практически все эти изменения мы с вами рассмотрели, кроме того, что мы глубоко не смотрели в папку boot и не рассматривали команду grab.make.config. Вот это было серьезное упущение. Сейчас мы все эти вопросы закрыли, и в ближайшие полгода, да, я думаю, даже год, вы можете спокойно и смело идти сдавать эту сертификацию, если вдруг вам это нужно. Спасибо, что смотрели.